Не хочу идти домой, сегодня ярко светят звезды, Хочу смотреть на них, упав на мягкий белый снег, И мечтать о том, что где миров границы стерты, Помимо тишины других вибраций звука нет. Я тянусь своей рукой к разлитой луже тьмы и света, Как может холод быть таким красивым, не пойму. Или есть там кто-то, кто вот так же смотрит снизу где-то, Застрою хитрый глаз и незаметно подмигну. Не шевелясь и огибает космос Мысли, как мало нужно нам Чтоб счастье в сердце пробралось С миром в унисон молчим И знаем только мы с ним. Какой вояж проделать в этот вечер довело.